Всем приветики! Хочу начать с самого приятного. Именно сейчас, в эту секунду, я назову имя этого счастливчика. Для этого нужно было под вчерашним анекдотом оставить самый прикольный и классный комментарий. Количество комментариев было не ограничено. И именно сейчас этот победитель, этот счастливчик от меня лично получит 500 рублей. Как вы думаете, кто это? Барабанная дробь? И это, ну, как ты думаешь, кто это? И, конечно, это Лариса Иванова. Лариса, я поздравляю вас с этой победой. Пишите, не стесняйтесь мне в Инстаграм. Мы с вами там все обсудим, как и куда вам перевести лучше денежку. Еще раз, Ларисочка, поздравляю вас. Спасибо вам огромное за такой прикольный и классный анекдотик. Не стесняйтесь, еще раз говорю, пишите, пишите. Все мы с вами обсудим. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Зять тещу позвал в лес. Идут они, значит, грибы собирают. И тут через некоторое время теща кричит: зять, спасай меня, там змея! А он так спокойно, Мамулечка, да не переживай, она своих не кусает.